В последнее время вам приходится все чаще изучать очень много всякоразной информации по поводу привлечения в свою жизнь материального благополучия. Чтиво так себе, но хотя бы какой-то пинок к действию. Да, можно потратить неделю, месяц или полгода, чтобы ощутить уверенность в себе и начать заниматься действительно важным делом, которое будет для вас интересным и прибыльным. А еще вы можете пройти 10 реально мощных тренингов по работе в интернете, но так всякое что-то снова не выходит. 1500 рублей в день. 1500 рублей в день. Вполне неплохая сумма, если просто знать, как легко и качественно выполнять определенные задания, за которые вам платят вот такие неплохие деньги. Ну а чтобы освоить эту чудо-профессию, вам достаточно просто перейти по ссылке, расположившейся в описании под данным видеороликом.